Левее, правее. А давайте попробуем вот так. Так же страшнее. Вот как выглядит трещина ледяная. Дядя Вова, дыши, пожалуйста. Сейчас нам хобос как даст ротором. Высота 4200. Мы в одном высоте вершины, друзья. Ну, не погоняться за вертолетом. Это же было бы кощунство. Вертолетная экскурсия под моторформ. Давайте посмотрим, как это бывает. Пол мечты остался бонблан. И погнали дальше. Больше всего мне нравится вот этот вот снежочек. Там такие огоньки озер. Лоднирочки к нам подстроились, друзья. Это прекрасно. Как я давно хотел сюда снова прилететь. На смотровой люди есть, есть, но мало. Скорость 120, мало. Провода наблюдаю. Посмотрите, какая красотища. Ау. Ветер перестает быть томным, дождь пошел. Как ты все-таки вернуться домой? А ты попробуй вот так, сжав яйца в кулак, над елочками, которые щекочут попу. 107 километров до дома переключаюсь на аэродром Гренобля. Итак, друзья, пытаемся долететь до Мотерхорна. Смотрим. Первая вспышка достаточно высокая. Э, вот эта облачность хмарь нас не волнует. Но все уже взлетели, все уже в пути. Но только э, тормоза, такие как мы, немножечко опаздывают. Закрывай фонарь. Аккуратненько за ручки его придерживай. От винта! Проверяем обороты, порядок, порядок, все, я готов к взлету, в добрый путь, сэр Лопатинди, Виктор Докуляш, а поехали. Сейчас попутный Тирадым, тирадым, тирадым, тирадым. Включаю тормоз и убираю мотор в положении охлаждения. Итак, начинается безмоторная часть полета. Сейчас главное быстренько набрать высоту. В долине погоды нет кисель пока, поэтому нормальный способ сейчас быстро улететь – это горы. И то, собственно, время уже час дня. То есть надо понимать, что Конечно, можно было бы потихонечку Из долины улететь Но это займет достаточно много времени Которого у нас, к сожалению, нету О! Повеселее пошло, друзья Буквально вот до 100 метров я выкарабкался И ожил наш поточек Ожил Тащит меня вверх Мне самое главное Оп! Мотор можно убрать Потор фюзеляже питание отключено. До пик до бюра вот этого дохромать. И вот там там даже вон Линзы даже, даже зажглись. Неизвестно почему. Ветра вроде нету. А Линзы как будто волна стоит. Так, ладно, все. Хорош эту водягу. Теперь точно с запасом идем. Не очень буду гнать. Где-то настопить. Но сейчас можно было вообще не гнать. Но, как правило просто рядом с потоком бывают низко сходники поэтому обычно я стараюсь разогнаться восходящим вот друзья пик деберт та высота примерно которая говорила что нужна для комфортного набора вот смотрите какой здесь поток сразу более сильный а мы там в каком-то извиняюсь гуне летали сейчас разведывательно прохожу вдоль склона обычно здесь ходят какое-то время восьмерочкой а потом сверху раз над вершинкой и спиральку. Вот, здесь 3 метра в секунду. О. Стоило, конечно, сюда сразу на моторе трактить. Но тогда бы совсем некрасиво получилось, друзья. Все как Совсем не, не спортивно. Так хоть мы немножечко показали вам, как тяжело начать маршрут. ля ля поля как Неудачно я развернулся. Сейчас вот здесь немножечко сюда. Вдоль склона в ту сторону обычно не ходят. Чуть-чуть заглядывают. И вот такая перекладочка. Оп! Ух ты ж! Какая хрень, запит дебюром образовалась. Отрубилась GoPro 10. От перегрева, друзья. Ну, практически ни, ни, ничего не прошло по времени. То есть вот я еще один газ сделал. И я уже выше хребта. Соответственно, потихонечку набираю высоту самое интересное кончилось. Сейчас длинный длинный набор, который займет у меня где-то порядка 5 минут, чтобы набрать с высоты вот сейчас текущей 2600. Посмотрим, сколько мы наберем. Я рассчитываю, что еще метров 600-700 я наберу. Ну что ж, друзья, ситуация неприятная получилась. У меня предательская камера про 10, будь она не ладно, запорола часть полета. Да Будет, наверное, часть с субтитрами Пояснениями, что же мы там сейчас делаем а, Да, так Мы дошли до города Бриансон Вот он, город Бриансон Сзади остался а, Дошли достаточно быстро Впереди красивая облака Высота у нас 3500 Периодически нас придерживает Монблан у нас Вон виднеется Ну а наш путь на Матеркорбур Как линия красивая Ну вот здесь, должно же быть Обычно здесь на этом ребрышке такой поточек стоял хороший. Плюс мы идем по ветру. И почему-то нету ни хрена. Ну как это понимать? Ну, ну, ну, родной. По ветру же идем, должно быть. Вот здесь. Ну, поток есть. Вопрос, как его взять? Змеейкой. Давайте немножечко еще сюда пройдем. Ну, тут сам Бог велел потоку быть. Видите, долинка такая по ней стелется. 100% течет воздух. Нам надо выкарабкаться выше вершинки. И будет дальше все значительно легче. И теперь, вот видите, стоимость моей ошибки. Если бы я не мудрил там слишком сильно, я бы пришел бы уже вот примерно так. Вот в этой конфигурации, на такую высоту и спокойно бы встал вот этот мощный поток. И не надо было бы не змейку делать. Посмотрите, ну, какое наглое сейчас действие сделаю. Вот так за гору. Ух. Больше для красоты вам, на самом деле. Но когда над горой есть высота и скорость, то можно, конечно, так пошалить. И дальше вот уже перехожу в спираль. Все хорошо. Вау! Какие забросы варика. Прям пение. Очень хороший поток, но единственное немножко драный, потому что у нас то варик лежит на 5 метров в секунду, то сбрасывается до какого-нибудь даже минуса иногда. Но в целом мы достаточно уверенно набираем. О, вот проносится облака. Это воздух, который поднимается с итальянской стороны. Он более влажный и поэтому конденсируется вот здесь часто образуется эта конвергенция вот она как раз ага дядя Вова, ты посмотри как мы удачно попали видишь вот. образуется облако и видишь это облако ниже чем все остальные облака вот это самое сильное место здесь я много раз в этих конвергенциях летал ну что на среднем лет 4 метра в секунду отлично очень удачно мы прямо здесь, прям удачно не придумаешь. Впереди линия прекрасная, погодная и облачная, поэтому шпарим дальше. Прямо по курсу ледник, на котором мы любим шалить. Такой весьма забавный ледничок. Плоский очень. Можно по нему разогнаться и с криками какие пошалить. Но нам невыгодно в ту сторону лететь, потому что по погоде, как правило, выгоднее держаться по границе. Кстати, я глупость совершил, надо было мне вот этим клиптом правее лететь. Сейчас я эту глупость осознаю, соответственно, меняю курс. Но зато бы я так не показал бы вам, как красиво. Вот этой линией мне надо было двигаться. Там как раз зона конвергенции, вот тупень я. Но она иногда не работает, и поэтому приходится... Э, вот хребетик показываю крылом вам, вот через эту штуку лететь. А мы сейчас прямо по границе уже в данном случае не Италии и Франции, мы в Италии, но по границе равнинной части, видите, висит Марево, там долина Сузы. И где-то там на продолжении ее находится город Турино. А во Франции, как вы видите, погода есть. И самый кайф это именно на вот этой границе разделения воздушных масс, потому что часто образуется зона... Столкновение этих воздушных масс. Видите, у меня ветер показывает 11 км в час в левый борт, а сто процентов долинный ветер вот там с Италии. И получается здесь воздушные массы сталкиваются и образуется вот эта конвергенция. Вот может быть мне правее стоило идти, но я, честно говоря, не хочу туда лезть уже на итальянскую сторону. Вот по высоте мне хватает пересечь долинку с озером и оказаться на той стороне. Там всегда очень хорошие потоки стоят. Вот эта дорога в Италию из Франции очень красивая. Вот видите, какое озеро потрясающее. Но, ну, кстати, озеро достаточно сильно спустили уже. Такой засушливый год, судя по всему. Оно вам видно подпитывается, но обычно воды в нем немножко побольше. Подхожу к склону. Видите, чуть-чуть бы я был бы повыше, опять же, мне было бы полегче. Я сейчас на этот гребень приду вообще на пределе Ой. А с него сходит поток И если я буду ерзать по низам Буду терять время И много времени Но слава богу есть поток Видите как все Думаете я так рассчитывал что приду вот Ну нет я честно говоря не ради Я вообще рассчитывал повыше присесть Я думал что вообще не будет у меня вопросов тем, что я тут на такой высоте не очень большой относительно. Оп, ну, сейчас выйдем выше вершинки. Попробуем этот поточек получше отцентровать. Оп, поточек-то, видите, есть, но не берется. Сейчас нароем. Красивые такие озера, видите, хоть залезай и плавай. Плавай. Вот вы спросите, почему левая спираль? Я даже не знаю. Вот как-то левая закрутилась из логики. Вот она получилась левая. Так-то я, в принципе, если быть честным, немножко правую спираль люблю больше. Ну пока видео остановлю, то есть это будет муторный длинный набор. Друзья, как видно, визуально поднимается воздух вверх. Редкий случай, когда это прям как картинка живая. Здесь часто это будет самая сильная часть потока. Струя снизу фигачит. Ууу, невероятно. Ау. Ну, проходим, смотрим. Похоже на правду. Да. Похоже. Ну что, вокруг этой струи полетаем? Уникальные кадры я вам сейчас показываю, честно скажу. Ааа, невероятно. Можно в дырочку пролететь, но на самом деле... Ветер справа, на ветреная часть должна максимально ярко работать. Поэтому по самому краешку формирующейся облачности. Обожаю конвергенцию на самом деле. И сейчас мы в этой конвергенции попробуем набрать. Сейчас у нас высота уже 4200. еще чуть ⁇ чуть-чуть наберем. Делаю крайний проход в этой красоте и разворачиваюсь потому что надо шпарить по маршруту а то насмотришься засмотришься а на моторкор не успеешь поэтому я вот так разгоняюсь прямо под этой конвергенцией оп я перевел немножечко еще энергии в скорости по краешку чтобы вам покрасивее было двигаюсь а дальше я возьму левее Оп, надеюсь, хвостовая камера снимает. Моя дальнейшая цель использовать вот эту линию восходящих потоков. Блин, редкий случай, когда Италию видно так. Посмотрите, даже равнину. Равнину вот эту видно. До горизонта раскидывающихся. даже в Италии воздух чистый относительно. М -м -м, пробую вот это облачко уже. дано такое массивное, плотненькое. 3900 у меня. Скорость по маршруту, конечно, огонь. 142 километра мы прошли. И столько сейчас нам нужно набрать, сколько надо не потерять. Ну и набрать тоже, если очень сильно будет. Облако такое массивное, мощное, красивое. Должно ж быть. Оп! Ну, какой-то жалкий метр. Два, уже лучше. И даже здесь в спираль вставать нет необходимости. Потому что ну 200 метров мы доберем. Впереди все перспективно, смотрится. Дало бы под крыло так, баба, я бы, конечно, подергался бы, а так не буду. Идем дальше. Вот этот перевал периодически мозг весь выносит. Почему? Потому что, чтобы попасть к нам в нашу домашнюю долину туда вот, нужно этот перевал пройти. А он достаточно высокий. Но вот сегодня кромка высокая, вот 3800, чувствую себя королем. А бывает, что путешествуешь на мотор по низкой кромке, и тогда да, тогда начинается уже грусть и тоска. Так, захожу под облако и где-то вот здесь надо повернуть налево. И вот где-то впереди должен быть сильный поток. Почему? Потому что вот он склон, с него это все сходит, собственно это облако и формирует. Вот. Раньше времени дергаться не нужно. Метр пока ни о чем, ни о чем. Ну это уже лучше. Я уже готовлю закрутить пять есть. На пяти можно закрутить. И посмотреть, а, что тут красиво. Это у, меня, у тебя пы пы пыкает или у меня? Да, слушайте, потрясный совершенно видок. Я стою в этой спиральке. Набор хороший. Немножечко вам поснимаю с руки. Вау, озера внизу такие. И вот это мне место нравится. Смотрите, сколько снега красивого. И в снегу прям тоже огоньки озер. Даже просто вид потрясающий. На такой высоте здесь я конечно бываю. Не часто, скажу вам честно. Как правило, все-таки все ниже. Было ну, был однажды, почти 5 километров здесь было. А, даже больше, 5400 было. Но это было один раз. Да, как правило, ниже 4. А сейчас у нас, ну, сейчас, кстати, вот, 4. Матерхорд уже даже виден визуально. Осталось для него совсем чуть-чуть метров 100 больше всего мне нравится вот этот вот снежочек там такие огоньки озер глазки озер очень красиво так да кромка 4200 метров высота смотрим что там вам показать еще хорошего Манблан, крыло сейчас покажет вам вот в ту сторону но мы на Манблан на обратной дороге пока мотерхорн что погнали Погнали, погнали. Как мы это делаем? Оп, Закрылок в минус. Нос вниз. Скорость 180. Ну и вот впереди сплошные перспективки. Очень все мне нравится. Очень хорошо набрали. Летим быстро. Еще одно накопительное озеро. Собирать водичку. Впереди у нас вот это вот Гранд Паравизо. Работает, судя по всему, склон. Мы его практически насквозь э, пройдем. И вот на вот этой горочке наберем, наверное, максимум высоты, чтобы прыгнуть через долину алосты Да, достаточно приличный минуса мы ловим. Минус 5 метров в секунду. Да. Это значит, что линию пути я, может быть, не совсем верно выбрал. Сейчас немножко протянем вперед. Вот здесь, может быть, что-то будет хорошее. Ну, как вы видите, друзья, валим вниз, будь здоров. 3,700 уже высота. Не сказать, что это ай яй страшно-страшно. Но нехорошо. Ну и хватит. Ну, помашем ручкой. Э -э, Гранд провизо Ну, вот теперь у меня два пути. Первый путь. Это пойти под облако вот направо сразу. Оно очень массивное, сильное. Столько ощущения у меня, что оно вас потянет, будь здоров. Но обычно я хожу вот левее, вот к этой вершинке. Ну вот, сделаю глупость или нет? Давайте попробуем. Может манит меня это облако, прям вот затягивает визуально. Попробую. Я так обычно не летаю. Но попробую. Тем более высоты у нас достаточно, до вот этой системки слева точно дойдем. Ну, Такой чемодан висит, грех его не использовать. Он у нас в подветренной части, то есть сейчас мы по ветру сливаемся. Это, кстати, вот не очень правильно. Ну-ну-ну, родное, такой же, такое массивное, красивое, славное. Лапочка. Давай. Подворачиваю, не могу уже. Направо смысла нету. О, вот она И все. И вот это все. Но можно вот в этой точке чуть-чуть против ветра протянуть. В расчете на то, что будет посильнее. Ну. Да. Не, не, это не делают даже, нейра, совсем не тот поток, на который я рассчитывал. Поэтому ставлю себе твердую двойку за вот этот поток. В общем, глупость. Хорошего набора не получилось. Поэтому не хочу больше сливаться по ветру. Опять же, мне вот это облако нравится больше. Вот это они будут запасными. Основное прямо по курсу. Часто вот на этом ребре я набирал. Поэтому знакомое все, Эх, туда и летим. Банблан остается слева. Вот эта плита облачная большая, тоже рабочая, туда тоже можно было бы сходить. Но только сейчас смысла нету. Нам же к Мотерхворну, а он вон. Хочется мне найти поточек, чтобы набрать высоты побольше. Долину Ооста я, в принципе, и так перескочу с этой высоты, но... Сами понимаете хотелось бы там оказаться получше на большей высоте облако впереди хорошее я закажу с его на ветреной стороны буду пробовать все вроде как есть облако есть энергия есть прогрев есть все есть а потока блин нет вот как так иногда в такие моменты я думаю я разучился летать ну и такое может быть. Давай, давай, давай, давай, давай. Вот только точно здесь же ты должен быть. Ну, даже шнягу я буду брать, честно говоря, потому что хочу немножечко повыше оказаться. Ну шняга. Но Нет, смотрите не, смотрите, конечно шняга. Вот это вот, вот то, что я хотел. Что я хотел, как говорит Макс? Что я хотел? Отлично. Настроение сразу улучшается. Вот посмотрите, какое все зеленое. Не знаю, передает ли вам камера, как все зеленое. Э, вот это вот аэродром Авосты. Немножечко по ветру надо сместиться. Там получше. роза конечно, красиво, шикарно сегодня светится. Можно было, конечно, около Монтерозы полетать. Посмотрим. Время, время, время. 15-12. Идем с хорошим темпом. Я думаю, мы в полчетвертого будем на матерхорне. Но может чуть-чуть позднее. Все зависит от того, как этот поток нам отдастся или не отдастся. Фух. Ну, теперь я доволен жизнью. Видите, друзья, все эти полеты это как зебра. У тебя много высоты, и ты прям полный гигей. Там все-таки высоты поменьше. Пошел эфир прямой. Ну-ка, камеру перевернул. Друзья. Ой. Ой, вот он я. Ой, вот он я. <сales> <сales> Мы летим по маршруту. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Мы сейчас будем пролетать над долиной Аоста, где должна быть связь. Поэтому коротенький прямой эфир. Разгоняемся. Оп! Погнали! Вот АОСТа сама по себе, аэродром ты смотрите! А, Моторхон же... Сейчас... Я в этих самых горках... Сам! Во! Вот он, вот! Остроносый! Это моторхорн. Ну и шпарим! Я не знаю, насколько хватит связи. Как только это дело закончится, связь прервется. А как только связь прервется... Наверное, дальше продолжать не будем. Но обычно как раз над всей этой долиной Аосты связь работает прекрасно. Что я могу показать вам еще? Вон он, Монбланчик. Прячется в тучках. Дорога, которая из-под Монбланчика идет из Франции в Италию. Мы сейчас на территории Италии, соответственно, летим. Все, рвется, рвется связь уже. Вот под это облако мы, друзья, летим. Осталось до него чуть-чуть. Войдем в поток. Трясет сильно. Видимо, от тряски отлетает интернет. Я буду собирать обязательно фильм про полет моторкорну. Поэтому все вы это увидите в нормальном качестве. Друзья, долина Осты осталась сзади. А мы с вами подошли под шикарное, шикарное облако. Я хочу здесь взять поток, сделать набор, потому что до муторкор на рукой подать нужно набрать и уже лететь к нему. Не получается. Вроде казалось, все так хорошо. А не получилось. Ладно, пойдем дальше. Только высоту потерял. Здесь непросто будет набрать. Но набрать обязательно нужно. Без этого дальнейшее продвижение невозможно. Мы над рельефом, поэтому можем себе позволить еще немножечко пройти в сторону Моторкорна и там где-нибудь повыше в горах поискать поток посильнее. А более сильные потоки живут на вот этой стороне ущелья. Там еще есть красивое озеро. Если мы здесь нормально не наберем, мы туда перепрыгнем, там наберем и тогда оттуда пойдем на Мотерхорна. А горы все выше, а горы все круче. А горы вздымаются под самые тучи. Вот так же и у нас, друзья. И пока как-то так вверх-то нас не тянет. Оп! Я вот на эту вершинку рассчитываю. Если высоту наберем, на моторкорд матер... а не облетим. А не... Не моторхорн, который не облетели, не считается. То есть мы подлетели типа к нему, но взять моторкорн, это значит вокруг его облететь над вершиной вряд ли у нас получится, потому что все-таки видно облака ниже вершины в ну, чем черт не шутит ну что? вот так, раз и ничего нет вот же зараза да, обидно о, красивое озеро Ланнер летит с Матерхорна, уже, зараза такая. Нас обогнал, естественно. Ничего не остается делать, как и типа вот, вот это массивная красивая. Большое облако в расчете на то, что оно нас не обманет. Но вечер перестает быть томным. Озеро слева видишь, какое красивое. Облако опять красивое. И опять не работает. Ну почему? Должно вот отсюда, вот с этих скал должен воздух уходить. Да, уходит. О, моя любимая свечка. Во. Вот это, это другое дело, друзья. Это награда нам за все предыдущие мытарства. 5 метров. Как одна копеечка. Ну, первая спираль надо чуть-чуть протянуть по ветру. Сейчас будет устойчиво. 4 метра в секунду средняя скороподъемность, если весь день так летели бы, с такой скороподъемностью, маршрутик был бы еще красивее. Кладнирочки к нам подстроились, друзья. Это прекрасно. У них поток, у нас поток. Я выбрал кромку. Сейчас постараюсь немножечко-немножечко еще энергии получить. За счет чего? За счет скорости потому что дальше нам энергии-то надо много мы должны пройти над скалами впереди и красиво облететь так, не буду я время тратить уже метры, там облака еще есть я думаю, нас приподнимет итак, прямо по курсу Матерхорн вот он, красавец мы до него прекрасно долетаем сейчас вот над этим хребтом нас придержат облачка эти все рабочие я думаю, особо набирать смысла нет. Можно было, конечно, под облако слева сместиться. Но не уверен я, что это правильно. Вот это облако мне нравится. Очень. Над ледничком. Я там часто набираю. В любом случае нам хватает высоты. Видите, вон планер над нами сейчас пролетит. Выше нас, значит, он же там где-то набрал. А может быть уникальная ситуация, когда э, сам склон моторфорна будет работать. Сейчас. Сила ветра а на текущий момент 17 км в час. Представляете, что может быть, что на Унтергорде возьмет, да будет динамик. Я однажды такое чудо имел. Такую чудесную ситуацию. Было очень забавно. Вот и вот сейчас здесь, по идее, должен быть поточек. Облако есть. Слон есть. Все, что нужно для счастья. Ой, какие красивые водопады. Сейчас телефоном сниму, у него увеличение есть. Володь, возьми ручку. Так, друзья, нету потока, это печально, досадно, но я не буду тратить время, смотрю на ветер, 18 км в час вправо. Пойдем на моторкорм и пойдем, наверное, давайте пойдем пострашнее пойдем. Вот смотрите, с этой стороны, какой сейчас будет видно. На обрывистый, скалистый, страшный жуткий склон Во. сейчас нам хвост как даст ротором потому что дует хвост и по идее должен быть нисходящий поток за всем этим частям. Нет, нисходящего потока нету но будем делать фотографию ну и сейчас момент истины будет здесь восходящий поток я захожу с на наветренной стороны 21 км в час ветер а поток будет, скорее всего, кстати, с южной стороны. Но мы в же договорились облететь. Поэтому вот мы его и облетаем. Метров на 200, 250 вы ниже вершины. По-моему, 4 200 Моторхорн. Кто точно знает, можете написать в комментариях, какая же у него высота. Сейчас я немножко увеличиваю скорость, чтобы мне не так страшно было. Сейчас может немножко трясти. И видно да, вот что с противоположной стороны стоит облако, возможно мы в нем выберем сейчас если не выше Мотерхорном, то хотя бы выберем высоту и за одну пару кружочков сделаем рядом с ним, планер прямо стоит на наборе, сейчас главное понимать, что же там такое, вот как раз трясет за моторхорном. скорость 130 можно скорость меньше 120 планер над нами, и закручиваю оп Unbelievable. Дядя Вова! Да. Ты как? Пол мечты реализовано. Да, пол мечты. Остался банблан? Ну да. Ой, да не говори. Вот так полетать рядом с монтеркордом. Вот, друзья, свобода планера. Мы сегодня, получается, израсходовали там литр три топлива. Обычно меньше, обычно литр. Сегодня просто долго ли на моторе тороптели. И все, вот мы прилетели вот в такое красивое место. получаем здесь мне кажется несказанное удовольствие и никуда не спешим без 24 у нас 20 минут есть для того чтобы насладиться здесь красотами сейчас что-нибудь наснимаем вам еще друзья ну вот смотрите как мы сейчас шикарно как мы сейчас вообще шикарно придумали набрать может, змейкой походить? Да, смотрите-ка, работает стеночка. Сейчас вот я несусь непосредственно в Матерхорн. Делаю левый вираж. Работает? И смотри. Я вам обещал, что мы в динамике полетаем. Вот мы летаем. Интересно, идет запись? Идет запись. О, а вот внизу вот этот домик, это как раз приют, с которого альпинисты летают, улетают, ездят. Вот, смотрите, выбрались мы почти. Вот с этой стороны тоже начинает формироваться облако. 400 Сейчас получится так, что мы выше уже не сможем. Моторкондж вырезаться, а? Зато какой вид. Вот теперь. Вау! Вау! Потрясающе! А вот низко-низко планера уходят. Вот, на какой-то маршрут летят хитрые. Мы хитрый не летим. Мы летим бесхитростный маршрут. А невероятно. Образуется облако совершенно потрясающе красиво даже просто слов нет и несколько планиров летает тоже вот вам оценить масштаб этого бедствия причем совсем недавно вершина была открыта мы сюда прилетели ну естественно снимали все это дело но мы так раз раз раз раз раз и бац образовался динамик нас вынесло выше и вот сейчас у нас высота 4200 мы в вот этом высоте вершине друзья только она в облаке Вот как вам объяснить, чтобы вы поверили Что точно выше Посмотрите, погуглите, кто умеет Высота Мотерхорна И Наша высота текущая 4266 метров Ну возможно Мотерхорн на пару метров выше Потому вы что сами понимаете, что это не принципиально Насколько мы там Выше него А вон планер летит, прям по склону Вау, тоже такой вот крыша срывательный совершенно вид. Такие виды бывают, наверное, раз в году, а то и не каждый. Честно вам скажу, вот такой такой мотерхорд я еще ни разу не видел. Сколько здесь летаю уже много лет, но так чтобы можно было набирать вдоль облака, была такая шапка, вот все прям вот такое замечательное. Наверное, впервые в моей жизни. Поэтому предлагаю вместе порадоваться этому факту. А, ну, шорты это как обычно. 4... О, кстати, к вопросу о высоте. 430 мы уже набрали. Продолжаем набирать. Следующая наша цель на сегодня это Манблан. До Монблана совсем недалеко осталось. Ну, он на самом деле до... ближе к нашему дому. То есть мы сейчас полетим домой. Мы полетим домой через Манблан. Вот на фоне моторкорна пролетает ниже планера. Ой, красиво-то как. Росток. бомба. Скорость наша по маршруту была хорошая. Вот мой верный Naviter Audi N. Спасибо компании. На витер, показывает... У меня, видите, мой компьютер сломался. планерный, я сюда на витер монтировал. На липучке приклеил. Прекрасно работает. Все показывает. И сообщает, что до дома у нас 227 километров. Это лететь там где-то 3 часа. 2 часа лететь. Поэтому 4 часа в 6 будем дома. Ну, еще с учетом Манблана, ну, немножечко чуть-чуть подальше. Ох ты ж блядь! Я взял ручку. О, друзья! ну не погоняться за вертолетом, это же было бы кощунство вот вам повезло вертолетная экскурсия под моторформ давайте посмотрим, как это бывает не мешаем вертолету, естественно так, ну теперь нам с ним разменуться ну я выше пройду а вертолет вниз полетел Видите, он показал мутерхорн и халтурчик такой сразу от него экономит топливо улетел ну я теперь вот теперь я еще два раза счастливой стал дядя вова ты просто лаки ты прикинь мы еще с вертолетом полетали вместе невероятно Так, придется опять нырять. О, сосульки, смотри, какие здоровые. Видишь сосульки? Прям бахрома, друзья. И сосульки еще вам. Так. Смотрите, сейчас выскочу на, на ту сторону, друзья. И оп, опять сброшу энергию. планер превратил энергию скорости в энергию высоты. и я опять ну, над склоном. Крайний проход вдоль бутерборна. Мы тут записывая всякие эффекты снизились до высоты 4000 300 метров слили но честно скажу это стоило того мало того вы увидели вертолет еще то есть мы провели у Мотерхорна какое-то бесконечное количество времени я уже можно сказать научился вот так по кругу как лошадка бегает я научился по кругу Мотерхорна этот, снимать, летать а Эти вот такие отвесные коридоры представляете вот здесь вот можно посидеть с ножки вот на такой полочке И там сосулька торчит, кстати Вот очень тяжело, правда, определить, насколько ты близко к этому моторкорму Что сосулька выглядит как гигантская Ты думаешь, ну неужели это настоящая сосулька? Так, что мы имеем с гуся? А мы имеем с гуся то, что нам пора уже на Манблан, друзья Так, пикируем вниз Там вот вербушка, кстати, внизу И погнали дальше На Манблан. До дома 225 километров, прекрасно работает на VTR ODN, я прям бесконечно им доволен и треки рисует, воздушное пространство, я даже может не буду ставить сюда свой старый прибор, потому что мне больше нравится Audi, вот именно по комфорту работы с ним, батарейки на очень долго хватает, как резервный бомба, как основной такая же бомба, так что на Витеру огромное спасибо, что придумали такой прибор Мало того, я его переставляю на деревянный планер И на нем летаю на соревнованиях Лопочку мою хорошая Опять же, показывает все скорости Вот, Ground спит у нас 186 км в час Мы сейчас летим против ветра Ветер 22, этот ветер показывает 42 Но он по сносу определяет Это мы на моторпорте нашалились Вот он и показывает Так, и мы, оп максимально близко к этому склончику, видим вид вау, классовал и я меняю, если, опа, опа, ветер перестает быть томным, дождь пошел, смотри, видишь, там где мы с тобой помнишь, набирали в большом облаке, друзья, вот там пошли осадки, это нам знак, что надо не засиживаться, что могут быть сегодня осадки, и можно так и домой не прилететь, а, я не нагнетаю, а говорю как есть, ну, пойдем, Виды, конечно, бесконечно красивые. Одно это озеро с чего стоит. Там даже в это озеро, смотри, водопад идет. водопад идет. Ага. Оп. Конечно, такое бы обрабатывать грех. Но один веточек сделаем так для, что называется, приличия. Чтобы показать, что мы все-таки вдруг тут здесь, ну просто мы, может, не в сам поток вошли, а где-то сбоку от него тусуемся, и вот где-то самая вкуснятинка рядышком с нами. Ну, вкуснятинки все-таки нет. Есть, дай бог, 2 метра в секунду. Ну, тот случай, когда придется остановиться. Мои ощущения говорят о том, что сейчас надо все-таки немножко высоты взять. Как определить, что сейчас лучше всего работает? Но форма, цвет... Видно, что весь этот чемодан работает. Он сейчас в саде роста, скорее всего, прольется осадками. Видите, он какой прыщ выдавила наверх. Но мы под прыщ не лезем, мы как договорились, вот сюда лезем. И вот где-то здесь впереди должен быть поток моей мечты. Сильный, мощный, крепкий. Все мои инстинкты мне подсказывают, куда лететь. Вот, как, как вот много, так как потока было в жизни много, то. Вот чу, чу, чую, что сюда, но ведь понимаете, что могу и накосячить. Вот эта сторона должна работать, видите, должна, но нифига не работает. Два варианта идти против ветра, мы тогда точно переваливаем склон, но там облако не выглядит прям таким шоколадным. Или немножечко прогуляться по ветру, в расчете на то, что мы поток просто позже встретим по ветру. И по ветру гулять, конечно, неправильно. Не но вот видите, буквально один разворотик. Чуть-чуть мои инстинкты меня обманули. Я немножечко буквально не дошел. Взял слишком быть, не в ту сторону. Зато вот они 5 метров. причем чем реальные 5 метров такие, что вариант метров заложила. Заклинила. 6 метров в секунду, да. 6,3, 6,4. Вот опять сейчас кусочек будет. Чуть-чуть протяну. Сейчас вы увидите максимальное значение. Видите, работает солнечная сторона облака. Я практически больше то уже набирать-то не могу. 4, 3, 3 900. Стремительно нас облака засасывает, но мы туда не хотим. Опускаем нос, разгоняем планер. Ныряю через поток и движемся. 6,7 метров в секунду, друзья. До да, 200 километров в час. Это просто невероятно. Чем вот он не кончается. 7. Да. Без энергии. Ну что ж, теперь вполне можем доскакать до Монблана. Благо недалеко до него. По этому хлебтику я подойду поближе. Пока я менял карточку памяти, дядя Вова набрал мужественно высоту 4130 метров. И мы двигаемся в сторону Монблана. Волод, держи ручку. Скорость 150. По прямой. Чуть-чуть правильно, на 10 градусов. Ты видел какую-то чайку жуткую? Пролетела мимо. Я взял ручку. Отлично летим. Че, и высоту набираешь. Да. Ну что ж. Мы имеем все шансы, по крайней мере, до Монблана долететь. И, в принципе, даже можем, наверное, через северную его сторону пройти. Она, конечно, самая красивая. Южная не такая красивая. Сейчас попробуем. Сейчас главное не потерять высоту. Вот у нас здесь возможность чуть ее подковырять. И я смотрю, что облако висит на южной стороне Монблана. Достаточно компактно и красиво. Смотрим, что творится в долине Цармак. Да, это вот перед крылом... Вот, вот, вот надо вот там вот, вот облака висят. Висит, видно, что хорошая кромка. Сегодня было, можно к летнику квальчер было слитать еще. Но дядя Ова заказал Монблан с Маккарфордом. А, как это? Желание друга. Закон. Пришлось лететь. Где сделал хапу. Значит, будет придерживать. 4000. Давай ка кислород дядя Ова возьмем, все-таки оденем. Сейчас у нас... Скорее всего, на большой высоте будет выше 4 все время. И кислород, и камеры. И чего только нет. О, 400 Слушай, ну потрясающе, прекрасно. Летим прям в шоколадос. Давай-ка подбавлю парку. Чуть быстрее. Чтобы в облачность не входить все-таки. Так разгоняемся линия хорошая можно было наверное использовать облачко, которая справа чуть-чуть у -чуть. меня сейчас в раздумьях стоит наверное, подлезу я под него все-таки хуже от этого не будет трюк небольшой но а потом возьму левее чтобы сейчас высоту не терять и прийти ван с максимально возможной высотой мы на северную сторону будем переходить и важно при этом иметь запас высоты потому что сейчас хорошим запасом высоты можно будет пролететь там где знаете такой пик красивый есть фуникулер туда ходит вот аккурат туда и хочу попасть невероятное зрелище включил на всякий случай запись телефону потому что не понимаю как насколько качественно работает у меня камера моя gopro 9 непонятно насколько хорошо на звук пишет мы совершенно точно переваливаем на северную сторону так что покажу я Дедимови Монблан с северной стороны. Это очень интересное зрелище, прикольное. Ветер нам в морду. Вот почему здесь облако образуется, не знаю. Вот смотрите, друзья, какими потрясающими видами природы мы любуемся. Левей, правей. а давайте попробуем вот так. Так же страшнее. Оп. Вершинка. Нас фигачит. Вот как выглядит трещина ледяная. Смотрите. вот Не полетели бы, не посмотрели бы трещину. И сейчас здесь перемакиваем непосредственно на северную сторону. Облаков здесь нет. Здесь небольшое облако прямо над вершиной. И дальше будет пусто, можно пройти. Дядя Вова, дыши, пожалуйста. Хорошо. Я понимаю, что ты дышать забываешь Я от красоты. Вижу, да. Нет, ты дыши. Видишь, ругается наш аппарат. Говорит, дядя Вова не дышит. До Дыши да? да. невероятное зрелище. Это то, что называется Это нечто фантастическое. Я просто в глубочайшем и всеобъемлющем удивлении. И восхищение. Дядя Вова, ты как? Ищу. Хрюкаешь от восторга? Да я даже подвываю. Так, друзья, из сложностей. Вот впереди агуль де Миди. Это смотровая площадка, куда можно подняться из Шамани на таком вагончике. Из этой агуль де миди идет канатная дорога вот сюда, на территорию Италии непосредственно. Поэтому будем сейчас рядышком с этой агуль де миди переходить. Главное, скажу одно. Ой на что-то мне намотаться на провода вот эти вот непосредственно канатная вот они идут видите Пяу. интересная гульта меди сама работает сейчас пройдем рядом со смотровой сейчас все своими бесконечно красиво ну что друзья с нескольких камер делаем красивый проход Потом попытаемся сделать фоточки. Мне кажется, вполне возможно, что будет держать. А -а -а. Как, как я давно хотел сюда снова прилететь. Смотрите. Вот. А, как раз этот вагончик пошел. На смотровой люди есть, есть, но мало. Облет огульдумиди. Скорость 120, мало. Провода наблюдаю. Вот они, эти провода. Больше пролетов не будет, потому что надо чей знать. Вот он, вагончик, смотрите. Какой класс! Надо фоточку. Вот это город Шамани, вы наблюдаете вот как раз с него идет вот эта канатная дорога на вот это непосредственно гульд Нас придерживает, вы видите, практически не снижаемся, поэтому я вам все это показываю с потрясающих ракурсов. Так, я сейчас попробую пройти еще разочек рядышком. Понимаете, да, что кружиться я еще не могу. Вот это здание, которое есть, оно... С него как раз идут идут провода вниз. Ть, провода? Канаты. Канатная дорога видна. Поэтому сейчас я аккуратненько разворачиваюсь. Немножечко пройду еще вот так. Ну, видишь, работают скалы. Ветер слева в левый борт, вот они и работают. Друзья, вот смотрите, как красиво работают скалы. Решил я вам еще кусочек немножечко показать. Мы сейчас идем не к дому, а наоборот от дома. Потому что хотел я вам показать ледничок, на котором я был, это мохнатый, полосатый. Сейчас будет очень хороший на него ракурс. Вот он. Вот это туда, по он ходит, такой кораблик, ну кораблик-паровозик. И там делают часто пещеру ледяную. Потому что вот этот ледник. Может ошибаться. Может быть и другой. Тип ледников тут как грязи. Ну что, для него пора домой, наверное, все-таки. Да. Сколько ж можно. Развернулись мы от этого красивого ледничка, сделав массу потрясающих фотографий. Видите, как свободно я себя тут чувствую? Потому что есть энергия, можно не волноваться. Единственное, что мы помним о, прово... о канатах, канатной дороге который в городу Шимани Я два раза ездил на вот этой канатной дороге. Очень мне понравилось. Никогда ездил, никогда не мог подумать, что представляете, раз и смогу вот так вот пролететь рядышком. Отсюда, наверное, едут и, наверное, отсюда как-то на манблан ходят. Ну что ж, манбланчик полетели, полетаем рядом со снегом. Редко когда я могу вот так вот в динамике полетать. Ставлю телефон на съемку склона А сам поджимаюсь максимально К вот этому великолепию снежному Посмотрите, какая красотища И сейчас мы вдоль этой всей конструкции пройдемся Ау! Потрясают воображение вот эти вот виды. Вот как вы смотрите, снег падает красиво. Ну, Ой, не снег, а вот, не знаю, вот ледопад такой получается. Грыбы снега, сколько же снега на нем. Представляете, какое огромное количество. Я однажды в динамике от Монплана набирал, выше, чем сейчас. Сейчас у нас каких-то жалких три. 1400 метров, а удавалось мне там на четыре с половиной что ли летать. Все равно не выше вершины. И 800 Но тоже было бесконечно красиво. Да, вот так мы пролетели весь Ванбалан. И сейчас самое интересное будет часть нашей экспедиции, как же все-таки вернуться домой. 179 километров, когда я говорю, до Ванбала на 180 от нас, ну видите, не лукавлю я очень люблю, на вот такие трещины любоваться. Смотрите, какое страшное место. Даже ходить невозможно. Раз, и в трещину. А мы не боимся. Так, ну и смотрим. Межев где-то тут, вон Кребе-Тарави справа. Там вот кребе а озеро Аньси где-то. Мой план сейчас севернее сместиться. Ой, севернее, южнее. То есть мы, конечно, погуляли по северной стороне Монглана, все это клево, но, как вы видите, погода тут такая, вот какое-то одеяло дальше, еще чего-то. Нам нужно все-таки сместиться немножко ближе к итальянской границе и там попробовать рвать когти высокими горами, а не низкими. Альтернативный путь, конечно, идет через... Вот там вот у вас вверху... Там у нас шартрёс, можно через вот эту всю системку пройти. Но не очень мне там нравится. Что, видите, тоже как-то пасмурно слишком, хмуро. Это меня беспокоит. Я сейчас всеми силами души буду пытаться набрать высоту и свалить куда-нибудь подальше отсюда. Вот где-то здесь я рассчитываю что-то взять. Нолики опять же, блин. Как же все это нехорошо. Прям по курсу я дочь наблюдаю тоже, что мне не очень-то нравится. Опа, и у нас дочь пошел, ты посмотри. О, вечер перестает быть томным. Если так лететь, дядя Оу, нам хватит высоты, если, грубо говоря, мы всегда будем так лететь. Потому что, смотрите, вон там уже в конце долины хребет поперед идет, а в конце долины там Гренобль уже. Я очень буду рад, если динамики будут работать. И мы с помощью них дотянем до хаты. Такого полета, конечно, у меня еще не было ни разу. Чтобы я динамиками домой возвращался. При наличии вон там такой шикарной погоды. Но она, видишь, сегодня много раз нас немножечко все обманывала. В общем, надо все в динамике лететь и не дергаться. Потому что можно подпросесть. А чем... Потому что нам следующий еще хребет перелетать. А везде склоны становятся более пологими вниз. Вот И там, где будут они совсем пологие, но будет крайне сложно держаться. И так-то тут вот 16 км в час. В принципе, когда 16 дует, планер уже не держится. Но эти 16 сейчас немножечко идут еще и из... с вот этим нагревом атмосферы. Нет, не выберемся здесь. Только динамик. 18 километров в час ветер, до дома 133 километра, вот тебе, ё-моё. Друзья, кто смотрит это видео, я рекомендую в этот момент его остановить и написать в комментарии, что вы думаете, долетим мы без мотора или все таки движок запустим? И мы посмотрим... Сколько людей угадает Потому что что-то одно из этих мы двух вещей Сделаем точно То ли долетим, то ли мотор запустим Ну, третья вещь, конечно, можно запустить Мотор и тоже не долететь Вот это будет, конечно Это, наверное, самые смелые спорщики так, Такой спор выиграют Но я, честно говоря, в такой спор бы не хотел чтобы кто-то выиграл 113 километров до дома да. А с правой стороны город Шамбери должен быть. Для нас он не видим пока. А вот это вот Шортрёс массив. На котором и там как раз интерьер где-то. Ну и впереди Гренобль. Ну, и опять приподнимает. И опять вот в эту вот долину замкнуть залезать. Это себе дороже. Если мы просядем еще ниже метров на 500, mm -hmm. то я переключаю долетный аэродром Гренобля и запускаем движок. Потому что я не хочу ниже опускаться вот в инверсию. То есть потом оттуда выкормкаться будет сложно. Лучше мы будем поддерживать высоту. Ну, если будем видеть, что не долетаем, ну, сядем в Гренобле. Будем видеть, что долетаем, ну, значит, долетаем. В общем-то, вариантов никаких. Не хочется вниз проседать. Так мы хотя бы хоть какую-то поддержку от склонов сможем использовать. Снижать, О, и вон дождь пошел, посмотри, во, опять дождь. С чего? облако даже нету, с которого дождь может идти. Вон там внизу параплан разложенный для старта. Угу. Да, вот тебе батюшка, бабушка и Юрий в день. 107 километров до дома, переключаюсь на аэродром Гренобля. Вот Гренобль, 26 километров. Спасибо Навитеру за чудесный прибор. Ну, на самом деле у меня такой же сзади только батерфляй но он сзади а впереди у меня ничего не было А сейчас есть и работает прекрасно Ну так долго вдоль склона я еще никогда не летал без набора в термиках вот так вот тык тык тык тык тык не было у меня такого еще эксперименту прямо над самыми елочками дядя его как тебе а ты посматривай за проводами, чтобы если ты увидишь какую-нибудь вышку слева, значит, представляешь, будет какой-то, мы в какой то прогиб залезем, а там провода высоковольтные. Будет очень неприятно. Поняльно так кататься. Мне даже чем-то нравится. Ну настоящее приключение боевое. А ты попробуй вот так сжав яйца в кулак над елочками, которые щекочат попу. Проплывисты летят, потому а что. Ну, кстати, вот видишь, им ветра хватает. И они вдоль склона шпарят спокойно. А нам, видишь, ветра немножечко не хватает. Время, кстати. Ну да, половина шестого. Мы лишь с тобой еще и заигрались на этих моторкорнах. Огонь я, агония, агония тарайдара. Дорожки какие-то, смотри, люди ходят. Во! Смотри-ка, вроде как я на агонию собирался уже прям все, сдаваться. А тут нас чуть придержало. Ну, давай попробуем. Опять эти чертовы отроги пошли, блин. Вот, если бы не отроги, все было бы хорошо. Отроги, лишь весь набор портит. Ну, на 16 километров нам нужно всего лишь метров 500 высоты. Хорошо. У нас даже вид здесь чуть-чуть придерживает. Слушай, ну свой, свой кайф в таких полетов. надо будет мне так попробовать полетать. А то все вечно летаем, как на каких-то космических высотах. Вон, можно приземлиться во двор кому-нибудь. Посмотри, во двор может кто-нибудь приземлиться. Как это вообще? Чума просто. Опять канадка. Ты главный по канадкам, не забывай. А вот Гренобль, вон он прям по курсу. И все гренобльцы сюда ездят. В этот, В эти курортики. Сейчас они смотрят с этого курорта на двух планеристов, которые тут летят, и думают, вот же сказочные эти самые планиристы. А канатки не работают. Так, 120 км в час, идем и идем. Опять видишь, огромные провалище, к сожалению. И Мы долетаем, вон он, аэродром. До него 32 градуса вправо, 10 километров, вот он там внизу. Собственно, сам Гренобль тоже прекрасно видел. Это все хорошо. Мы перевалы не пройдем, а энергию для того, чтобы набрать выше перевалов, мы уже нигде взять не можем. Ну, можно, конечно, вправо уйти, вот этот кисель, но он висит, он мы под такими киселями уже проходили много-много. Мы просто опоздали, то есть надо признать, мы совершили ошибку, мы переоценили свои силы, благо смотрелось все очень красиво и полезли на северную сторону Манблана и сделали это не так в режиме одним глазком и назад вернулись мы же могли вернуться mm -hmm. на южную без проблем но мы промчались мимо Манблана красиво с эгегей. и сейчас вот это вот нас приводит к тому, что мы не долетаем и задачу, маршрут mm -hmm. не завершаем все равно очень прикольный полет я считаю, что это прям очень показательный поучительный, замечательный и так далее, тому подобное. Мне, мне очень нравится, но, но, но 8 километров осталось до запасного аэродрома, и здесь правило такое, мы обязательно должны запустить двигатель в этом случае, потому что дальше адекватных посадок до дома нету, а лететь типа поближе к дому и запустить мотор не будет неправильно. Если мотор не заведется, это будет аэродром. Если у нас мотор не запустится, если порвется ремень, ничего какая-нибудь гадость случится, у нас будет отвратительное аэродинамическое качество, и нужно иметь возможность просто без нервов и спокойно доколыхать, доколыгать до аэродромчика и приземлиться. Все, впереди никаких перспектив, ни облаков, ничего, все, что сможет нас вытянуть. Поэтому мы ставим себе двойку за полет благополучно. Радуемся этому факту. Нажимаем на кнопочку Power Plant. Выпускаю мотор. Смотрю на него в зеркальце. Да, вижу, что он вышел. Снимаю его с тормоза. И газку чуть-чуть даю. Нажимаю на кнопку старт. А Зажигание еще включаю Видите, друзья, всегда нужно обязательно Немножечко делать все внимательно И с запасом по времени Зажигание а Теперь мотор прогревается Он мгновенно не работает Должен прогреться После чего мы Поторактим на моторе я теперь чувствую себя самолетом, смотрите. Хе -хе Можно на крышу сесть. Да. Но есть и в моторе свой плюс. Юху! красота. Мы летим на моторе. Как назло восходящий поток сразу, <смех> понятно, что теперь будет восходящий поток, Он на пик дебюре погода еще есть, но, друзья, да, уже в десятый раз повторю, какую красивую ошибку мы совершили с Дэди вот посмотрите, откуда мы могли прилететь, вот линия, которая могла бы привести нас на экран, и оттуда бы мы сейчас финишировали, но ну, финишировали были значительно раньше, потому что шли бы на более высокой скорости. Но век живи, век учись. О! Ну, собственно, вот параплан. Видите? Карабкается по склону. Да, парапланы летают, а планеристы моторы запускают. Как ему ну, здесь не страшно, друзья? Посмотрите. Слушайте, его что, сдуло что ли? Mm -hmm. Вот это вот mm -hmm. очень непонятно мне. Это не может быть, чтобы у вас душ 16 км в час ветер, просто так визуально, наверное, воспринимается. На он выше-выше еще один парапланилист летит. Вот работает склон. Если бы склонов хватило до нашего аэродрома, мы бы по склонам дошли. Но ну, видите, не хватило. Не расслабляться. Мы до дома еще не долетели. Расслабляться будем тогда, когда долетим точно. По высоте нам высоты хватает. По красоте, красоты сегодня у пещеры какие. Красоты было сегодня больше чем, больше, чем нужно, наверное. Особенно, наверное, долет. Вот я такого не испытывал никогда, чтобы так долго над елочками. Нам сильно помог ветер, вот этот западный, потому что, конечно, он позволил нам без мотора пройти с той высоты, которая была на плане там, 3200 300 Мы, конечно, очень далеко прошли, то есть прям до дома оставалось у нас при запуске 80 километров. 100 километров мы пролетели. Ну, вот так круто. Вот эту скалу я тоже очень люблю. Тоже очень красивая. Все, Прямой долет до аэродрома. Итак, мы на аэродроме. Готовимся к посадке, внимательно смотрим на колдун, потому что дилемма садится с попутным ветром, с небольшим, 35 км в час попутная составляющая, но видите, она не столько попутная, сколько вот он, практически под 60 градусов в полосе. В этом случае великого смысла садиться строго против ветра нет, но такая посадочка тоже может быть веселенькая, если как-то неудачно поддует, шасси на не встает. Вот теперь стало. А то сейчас бы. Ага, планер тоже посмотрел. И пошел по ветру, пока вы тут шасси выпускали. Ну что ж, давайте поснимаем посадку планера. По ветру. Сами зайдем. По ветру несется, видно, что несется бодренько. Держим камере. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Прошел над самым лесом. И благополучно приземлился. В общем, попал на полосу нормально. Теперь нам надо еще так же сделать. Потому что я тут, видите, как должен немножко отвернуть, чтобы у меня третий с четвертым получились. Замечательно. Красиво. Дальше от полосы, воздушные тормоза, вот собственно полоса, створ идем мы хорошо, и я сейчас может быть закрылочку, чтобы было совсем хорошо. Так, прекрасно. Относительно земли скорость 138 км в час при 120, ну до да, 18 километров в час попутной составляющей ну, ничего страшного разменяем и вот сейчас летим, летим, летим, летим, летим. вешу, вешу, вешу, вешу, не даю коснуться вешу, вешу, вешу так называется посадка по Воронье, когда э, хвостовое колесо первым воткнулось поэтому получается такой небольшой бум но ну, ничего страшного Итак, гидравлика проверяю есть гидравлика есть но это еще раньше парк естественно, надо было проверить еще в воздухе проверил. И теперь катимся. Будем скатываться к нам в ангару. Сбрасываем так скорость, чтобы не было страшно в ангар врезаться. Шучу. Едем, едем, едем, едем, едем, едем, едем, едем, едем. Едем. Удерживаем крыло ты Ровно напротив центра ангара остановились. Ну ладно, полметра проехали. Ой! Вот такой вот, друзья, веселый полетик. Поучительный, я считаю. Даже для меня очень-очень поучительный. В такую ситуацию, чтобы так далеко от аэродрома нужно было возвращаться на моторе, наверное, еще ни разу здесь не попадал. То есть это первый случай, когда настолько я не угадал, настолько ошибся сильно с погодой. Наука внимательно изучайте в прогноз и наверное не стоит делать слишком такие сверх планы а если их и делать то делать быстрее чем мы сегодня или раньше взлетать или раньше э -э прилетать из <с>... <с>... <с>... как-нибудь так до новых встреч глубоко уважаемые любители летных видов спорта до новых позитивных роликов